Приветствую вас, друзья! Вы на этом канале Все для Клёва». Сегодня мы с вами приехали на озеро Академии Отдыха. Это озеро находится в Красноселке. здесь есть удобство. Вот. Надеемся поймать какую-то рыбу. Это карп, карась, как мне сказали в администрации ловится. Самое интересное, что мне понравилось, это то, что рыбалка на дно удилища стоит 100 гривен. Вот я в округе Одессы, там плюс-минус 20-30 километров, не встречал такой цены, поэтому хочу обратиться ко всем арендателям озер Одессы. Смотрите и берите пример с ребят. Друзья, тут такая тишина, что даже могу говорить с вами шепотом, и вы меня нормально слышите. Хочу сказать, что мы приехали по рыбацким меткам поздновато, 7 часов утра, и тут уже куча рыбаков. Но, как я вижу, вот у одного там колокольчик только прикреплен к удилищу, он просто просто вытаскивает оснастку без э, рыбы и никто здесь, никто здесь ничего не ловит <свят> тишина короче народ сидит и ничего не ловит но сразу хочу сказать что как по мне это главные причины это либо толстый крючок большой либо ну, он тупой либо прикормка не та либо с наживкой какая-то проблема ну короче я здесь первый раз и попытаюсь что-либо поймать. Для этого буду использовать, естественно, тонкий крючок и тонкий поводок. Маленький, тоненький крючок. Это, как минимум, где-то 14 номер, чтобы вы понимали. Сейчас мы быстренько все сделаем и уже будем забрасываться. Прежде чем одеть оснастку на удилище, я замешаю прикормку. В принципе, это правильно, чтобы не терять времени, чтобы она настоялась, нормально дошла. Поэтому я буду сегодня использовать гейзер, от фирмы Физгрим и Карпкарайс. Две универсальных прикормки именно для закрытых водоемов, там, где много ила, мягкое дно и нет течения. Для того, чтобы создавать муть, вот это будет уникальный симбиоз, скажем так, как, как думаю я. Изюминка, к нашей прикормке добавим ликвид вот Скопекс, он пахнет какой-то газировкой что-то такое какой-то сладким чем-то таким и вкусным как для меня какой-то там торт что-то так, такое далекое такое назвать сложный какой-то вкус но уверен что это добавит качество нашей прикормки лил да. я воды с нашего водоема и туда немножко добавил этого сейчас создадим муть нашей прикормкой главное друзья это ее не переволожить и сделать ее сильно инертной Тяжелой. она получилась такого насыщенного светлого цвета По себе пахнет печенькой все что, что надо Здесь. и добавляем воду с этого местного водоема вместе с копоксом сессия сегодняшней рыбалки будет небольшой эти две пачки нам вполне будет достаточно вот Я примерно уже знаю, сколько нужно лить Уже как бы не первый раз сталкиваюсь с прикормкой Fish Dream Для первого, скажем так, увлажнения этого будет достаточно И где-то через минут 5-10 мы это увлажнение повторим Уже с меньшим конечно, количеством воды Вот Такая вот Пусть настоится немножко Все будет классно. Сейчас быстренько свяжу оснастку инлайн. Буду ее вязать с кормушкой Потап. 40 граммовая такая кормушечка. Она, в принципе, будет уместна на этом водоеме закрытого типа. Она легкая и, в принципе, достаточно кровоемкость. И буду использовать одну маленькую бусинку. Вот такую. Она будет у нас как стопорная бусина, чтобы застопорить кормушку. Стоплю ее вот таким вот образом, элементарно, то есть делаю два прокрута вокруг пальца, чтобы сделать две петелечки здесь, вот тут. Раз петля, два петля, видите? Край этот заворачиваем два раза вот так, в эту петлю, то есть как бы завязываю эту петлю. И закручиваем Получится бусина ни туда ни сюда не ходит И кормушка стопорится Видите, да? Вот, да. Здесь вот сделаем петелечку, к которой привяжем наш поводок Больше одного удилища нам не нужно Наша задача насладиться рыбалкой получить черный раз кайфать этой рыбалки поймать рыбу почувствовать рывки ее получить адреналин получить классные ощущения и повысить свое настроение хотя у нас и так она хорошая то что мы уже на рыбалке это уже хорошо так, ну все. Сейчас только... кончик петелечки сейчас только подожг вот ⁇ он не выступал. Все. Поводок у меня с лески диаметром 0,12 мм. Очень тонкий. И маленький кусочек 14 номера. Начнем с него. Конечно, если подсупится какой-то монстр, вряд ли мы его вытянем. Но адреналина получим. Это главное. Тут же смысл в том, чтобы Тонким этим поводком, да, сделать таким образом, чтобы насадка падала плавно, то есть природно. И это не создает для рыбы каких-то проблем. Она понимает, что это просто насадка, и она не боится ее. И жадно ее хватает, и получается нормальная посечка рыбы. Этого хотим добиться. Сегодня, кстати, передают очень жаркую погоду, до 33 градусов. Вот. И я специально для этого одел вот этот легкий костюм летний от фирмы Комотек. Называется Дотек Солнце. И э, почему его одел? Вот недавно прочитал статью о Кейтира Тойода, который э, все объяснял пятью почему. То есть каждый раз отвечая, и задает вопрос почему, почему, почему. Последовательно. Так вот, э, хотелось бы вам объяснить, Почему я одел летний костюм от фирмы Комотек? Первое, почему? Ну, Во-первых, потому что в нем удобно и не жарко. А Почему в нем удобно и не жарко? А потому что костюм имеет удобный крой, правильно подобранные материалы и фурнитуру. А благодаря уникальному плетению ткани он легкий и быстро высыхает. А почему он изготовлен из этих материалов и имеет удобный функционал? Фирма Комотек, которая изготовила этот костюм, она использует передовые технологии направлены на экологичность и опирается на опыт экспертов в области рыбаков, охотников и туристов. Почему компания следит за передовыми технологиями? Потому что цель компании – изменить качество жизни людей, дать им возможность открыть себя по-новому и превратить активный отдых в удовольствие. Ну что, друзья, второй раз мне немножко, буквально чуть-чуть, 30 грамм. Добавляем водички, делаем второе – увлажнение. напитывается, такая становится нужной нам ассистенции Главное, чтобы она пылила, создавала муть, привлекала карпа, карася. Как говорится, лови с рыбкой большая и маленькая. Маленький крючочек, остренький. Помните, да, самый главный принцип. Это чтобы у вас был острый крючок. Не используйте крючок второй раз на рыбалке. Просто выкиньте в мусорный пакет и каждый раз, приходя на рыбалку, одевайте острый крючок. И будет у вас счастье, будет у вас поклевки, будет у вас рыба, все у вас будет. Не забывайте про острый крючок. Да, друзья, рыбка здесь, конечно, прошенная, вот. я уже три нацепила парыша, но пока толку нет, уже перезабросил раз, наверное, 10 кормушку, накормил, там сделал стол для рыб из нашей прикормки, но пока такие тоненькие, маленькие поклевочки, такое ощущение, что рак долбит, вот такое ощущение, Потому что если был бы карась, он бы уже давно-давно уже тут схватил бы нашу наживку. Но пока этого не происходит. Друзья, первый карасик наш. Хочу сказать, что я его поймал сразу же, как только удлинил поводок. То есть у меня был поводок примерно 60 сантиметров, я поставил 120 сразу. То есть, вы видите, да, расстояние, посмотрите, от кормушки, видите, да, 120 сантиметров. То есть, э, экспериментируйте и вы, и у вас точно все получится. То есть, видите, что не клюет, значит, меняйте, что-то меняйте. Либо ставьте меньше крючок, либо удлиняйте поводок, но что-то делайте. Ставьте другую насадку. Если не получается, то, если есть возможность, если есть возможность, то меняйте прикормку, то есть, экспериментируйте вот главный призыв скажем так youtube канала все для клева. экспериментируйте меняйте ищите пути подходы к рыбе и у вас все получится то есть получается когда тонкий поводок и он более длинный тем еще более природно падает насадка и рыба на это охотно клюет поняли была яркая, очень яркая, но карасик небольшой, как вы видите, Ну, для получения удовольствия больше и не нужно. Яркая такая. Что это? Что это? Вот такой красик. очередной карасик я понял что нужно не нужно цеплять два три опарыша достаточно одного чтобы поймать вот такого карася Но. таких карасиков мы не берем а просто чтобы получить удовольствие и хорошие позитивные эмоции то что надо Друзья, очередной мелкий карасик вот, и ловится именно на один опарыш. Вот самый главный секрет этого водоема – это один опарыш. Не надо цеплять два, три, пять. Хотите получить удовольствие – ловите на один опарыш. Да, клев идет нормальный, то есть как бы карась где-то в 2-3 минуты клюет, примерно так. Конечно, хочется поймать какого-то карпа, но пока не ловится. Вот так вот Один опарыш Вот так вот Видите, даже опарыш тащит крючок Друзья, так хочется поймать карпа, но карась просто не дает ему подойти А, тут у нас плотва Ну, плотва значит плотва ну, Просто клев начинает быть бешеным А почему? Потому что правильно прикормлено В одной точке Маленький тоненький крючок И победа обеспечена Да, и поводок обязательно больше метра О, ух. Вот это клюнуло карасик чуть-чуть больше вот такой, видите? О, на червя я думал, что на червя не работает что-то мне как-то не получалось а тут раз поставил на пучок червя и клюнул хороший карасик то есть крупнее насадка, крупнее рыба вы поняли, да? я думаю, что нужно заканчивать сегодняшнюю рыбалку карпа мы не поймали, как хотелось бы, но как говорится, главное – это хорошее настроение и позитивные эмоции на свежем воздухе. Согласен со мной. Так что Академия отдыха мне понравилась. В принципе, особенно понравилась цена за рыбалку 100 гривен. Это шикарный шикарный вариант, который прямо возле, недалеко от города, и любой рыбак, которому ну, не хочется куда-то далеко ехать, может прямо вот возле Одессы приехать сюда и порыбачить. Эта информация не на рекламы. Не подумайте, что Академия отдыха мне платит деньги за рекламу этого водоема. Но мне хотелось сюда приехать. Вот я приехал и рассказываю вам свои эмоции, свои ощущения. Как альтернативная рыбалка недалеко от города и в доступе в ближайшем доступе для всех любителей рыбной ловли. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Все для клёва". Ну а я прощаюсь с вами. До скорых встреч на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока.